У меня для вас просто космическая новость. Короче, я вспомнил логин и пароль от аккаунтов, в который последний раз я заходил почти два года назад. Здесь, естественно, лежат кс скины в которые я инвестировал, и мы сейчас посмотрим, что есть в этом инвентаре. Профиль забытый на два года. Приятного просмотра, будет интересно. Поехали. <музык> Всем привет, в общем, ребят Небольшая совсем предыстория Ну как небольшая, наверное, большая Кстати, чекай комментарии Минус реп, попрошайка Прекрасно, спасибо за такие чудесные комменты В общем, в чем суть? У меня есть несколько Steam аккаунтов Один это Main и еще пару аккаунтов, на которых лежат скины То есть есть аккаунт, на котором реально много скинов И которые я вообще не палю, чтобы никак нигде его не забанили Ну, один из аккаунтов, это аккаунт, который самый-самый-самый мой первый Вот он, пожалуйста, на ваших экранах Плюсом ко всему, тут лежат инвестиции Короче, было время, когда инвестировал в PUBG И я об этом рассказывал в своем ролике И вот как только вся PUBG, вот эта вот история заблокировалась, да, то бишь трейды заблокировались я продал все вещи, купил скины А это все было на этом аккаунте Ну, скины я перекинул сюда В общем, сейчас я все это вам покажу И хочу реально посмотреть, потому что я сам не помню досконально, что здесь есть После этого аккаунт стал использоваться как аккаунт для подгонов То есть у меня была рубрика подгон от подписчиков И я всех сюда отправлял, кто хочет что-то подогнать Но потом рубрика как-то забылась и как-то мне стало лень короче, все Ну вообще, это мой самый-самый первый аккаунт Ну что, переходим в инвентарь Пантики это, конечно, круто, но вот если ты хочешь получить реально крутой дроп, тогда тебе на навил дроп. Это новый проект по кейсам CSGO, который создан буквально месяц назад. То есть проект относительно новый, и сейчас он стоит на отдаче. Мало того, если ты перешел на этот ролик, значит ты любишь дорогой контент, дорогие кейсы. А там есть кейсы за миллион рублей. Это не все, еще там есть кейс за 10 лямов. Плюсом ко всему у тебя есть промик Кабл, вот он здесь на экране и в прикрепе будет, который дает плюс 35% к депозиту и халявный прокрут колеса бонуса, в котором можно получить 100к рублей. В общем, ссылочка на сайт и промик на колесо и 35% к депу будет в прикрепе. Переходи, играй, выигрывай, а мы погнали смотреть инвентарь человека. Так, в CS, естественно, мы зайдем в последнюю очередь, потому что это самое интересное. Так, я вот это пропущу. Ладно, из неприкольного у нас есть такая тема. Неинтересно, неинтересно... PUBG, кстати Есть кейс за 5600 рублей Я его себе перекину со штанами а С вот этими прекрасными Балаклами, я это все перекину себе Потому что ну, есть кейс за 5600, наверное Сейчас прям себе, ну или после ролика отправлю трейд Вот этот прайм сет, к сожалению Работает в продаже, потому что ну, ну Все написано, да, что это озвучивать Короче, вот этот сет в свое время очень Классная тема для инвесторов был Все, естественно, покупали и такие его он подорожает, и вот такие вот штуки из кейса выпадают И да, трейд закрылся а, подожди, стой, стой, а как? Нельзя передать, но можно продать Да, круто себе, я это не передам, только если продам здесь И я не знаю, что с этим делать, потому что продать нельзя, передать тоже, ибо это PUBG, ладно, пусть тогда лежит Блин, к сожалению, нельзя передать вещи, как же это глупо Ладно, идем дальше, раст скины, но тут тоже ничего дорогого Кстати, это все, скажу вам, да, с подгонов от подписчиков Прикольные, кстати, скины, они стоят 100 рублей, ну это реально много, я не знал, что что-то подобное тут есть Дальше, вот эта вот игрушка, а, ну здесь ничего дорогого нет, тут копеечные скины, также все с роликов подписчиков Я это не продавал, у меня это лежит в инвентаре, а так сказать, подарки продавать нельзя Дальше, Payday скины, тут из дорогого, я не знаю, но по-моему из дорогого тут ничего нет, да и вообще цены я, блин, не вижу Но, не знаю, спецы Payday, смотрите Пожалуйста, может что-то дорогое увидите Но на самом деле я очень сильно в этом сомневаюсь Дальше у нас Вот эта вот тема, также не вижу цен Но вот, кстати, из этой игры Какой-то дорогой скин, по-моему, у меня был Не помню какой точно, но Блин, что-то дорогое отсюда у меня добыло Реально уже не помню Дальше, Унтурунт, это, конечно же, боксы а, Так, дальше, пушки на скины Скины на пушки, наоборот а, Маечки, блин, опять же, дорогого Тут в Унтурунте, у меня по-моему, блин, по-моему, ничего нет Пистолетик, так, дальше Всякие маечки, ну да, обычно Дорогие скины, они с красным, по-моему, ободом Здесь рисуются, короче, ничего Супер дорогого, нет, ну бабочка 34 копейки, это не так дорого 6 рублей, вау, вот это круто Нет, ну, больше тут Кстати, подожди, вот этот скин мне интересен Целый рубль, вот это да Занос, так, майка за 60 копеек Штаны за 65 копеек Да, ничего особо годного Маечка с сердечком 34 копеек Дальше Team Fortress. Вот тут интересно, потому что что-то дорогое тут явно может быть. Мы сейчас все это посмотрим, но опять же сомневаюсь, что будет что-то дорогое. Но Team Fortress это первая игра, которую я запустил на этом аккаунте, а этот аккаунт у меня первый. То есть, ну это было очень давно и скорее всего может быть что-то осталось, хотя в миллион раз повторюсь, я в этом сомневаюсь. Кстати, смотри, нет, все есть все-таки какой-то ящик за 63 рубля, но это реально много, потому что я думал тут исключительно... Действительно копеечные скины будут лежать, а по факту да, какой-то ящик за 60 рублей был, но дальше ничего годного нет. Есть ящик за 5 рублей, есть вот такие э, 14 -го года ящики, круто. Смотри, что-то за 8 рублей даже есть, опять же ящик за 5 рублей, кирка, которую нельзя продать, вот эту историю продать нельзя, блин, я даже не знаю, что это. На этой странице ничего, вот здесь может быть, но скины также нельзя к сожалению, передавать 6 рублей. Кстати, 7 рублей очки. Я, я помню даже, что это за очки. Блин, надо как не поиграть в тем Fortress. Я очень все хочу-хочу, но как-то руки не доходят. Слушай, но по ТФ ничего нет. Вообще ничего. Я сейчас быстренько проскочу. Наверное, поставим на паузу. И если что-то будет прикольное, редко, я вам это покажу. Еще один ящик за 63 рубля. Ищем дальше. Смотри, кстати, бабочка, кровавая паутина нашел. Но, к сожалению, продать нельзя. И в CS перевести тоже так я перешел до последней страницы ну и как оказалось ничего дорогого тут нет на этом ты в тем все дальше из стима можно что-то прикольное посмотреть но здесь наверное только наборы карточек и какие-то подарочные купоны но опять же посмотрю если что выйдем с паузы и вам покажу что-то прикольное в общем из стима в основном это какие-то смайлики это фон для профиля и карточки то есть ничего прям супер интересного здесь Короче, в стиме ничего дорогого нет В доте у меня 39 страниц Опять же, может быть что-то прикольное, крутое Сейчас будем смотреть Ребят, немного покопался в доте И мне ничего интересного найти, найти не удалось Возможно, что-то здесь и есть Но, честно, в доте мне лень копаться Потому что здесь копеечные скины И смотреть только через, по-моему, называется Item Sorter или как-то так Но сервис сейчас не работает И цену мне не показывают Поэтому доту оценить мне сложновато Но, насколько я помню Ничего дорогого, ну типа 30 рублей Ничего супер дорогого здесь быть в теории не должно Вот самое интересное сейчас будет это кс инвентарь. Ну что, поехали И здесь, да, здесь пошли реально те а, скины, которые я... Ну как скины-ключики, которые я купил Плюсом, есть скины, о которых я в принципе не помню Но в основном здесь ключи И это стоило того, чтобы вы до этого момента досмотрели Потому что ключи с достаточно интересной ценой Во-первых, все эти ключи, они трейдабельны То есть, насколько вы помните, был момент... Когда в КС убрали возможность трейдить ключи, да, именно купленные в, в Counter-Strike. Но те ключи, которые были на ТМе, на ТМе, на маркете, на торговой площадке и на маркете. В целом, ну ты понял. Их можно было трейдить. И у меня здесь закуплены только трейдабельные ключи. И они стоят действительно хороших денег. Сейчас мы с тобой все это посмотрим. А с самого начала, кстати, идет Эмко Император. Я не помню, то ли я с, с какого-то сайта выбился, что скорее всего. Ну не помню я, откуда эта мка у меня появилась. Но вот до сих пор у меня она лежит. Но все-таки поехали по ключам. Первый ключ от Горизонт Кейс, он стоит 544. можно обменять, это важно, поэтому таких денег он стоит. Дальше КС20 ключи 300 рублей. Они не такие дорогие, а ключи прорыв 666 рублей. Кстати, мне сейчас тоже будет интересно, какие ключи у меня есть и сколько не стоит, что я этого вообще не помню. И единственное, нужно эти ключи будет на мой основной думак перекинуть. Ну либо на аккаунт, на котором лежат скины, которые я не продаю и которые даже вы не видели. Не знаю, эти ключи куда-то уйдут, но отсюда скорее всего, потому что ну, этим аккаунтом я вообще не пользуюсь. А дальше ключ от операции Феникс, он стоит дешевле, чем прорыв, 400 рублей, дико пламя вообще дешевый, гамма 552, блин, я их закупал, я ожидал, что они хорошо взлетят, но каких-то прям космических цифр я тут не увидел. Единственное, что я помню, на эти ключи я потратил где-то, по-моему, 1050. То есть все, что у меня оставалось с Пабгана именно на этом аккаунте, я продал и на полтинник купил ключей. Сколько они стоят сейчас, я я не знаю. Но два года я сюда не заходил. Кстати, ключ от кейс CSGO, от базовых кейсов, да, если их можно так назвать, там разного тиража, ну там по-моему, первого, второго, третьего. Они ко всем подходят, если я не ошибаюсь. Сейчас будет очень... Да, вот, смотри, например, уже и на кейсе Sports, то есть подходят ко всему. <с> да ко всему? Да не ко всему. Ключи дешевые, что интересно, я думал, они подорожают. Дальше перчаточный кейс, и он стоит 743 рубля, всего лишь один ключик. Давай дальше, причем таких ключей у меня 4. А, нифига себе! Вот это, да, сколько ключиков! И это мы еще не дошли до охотничьих. Окей. Так, Феникс 400. По вам, Блин, 300. Я думал, будет дороже. Ладно. Но перчаточных тут дофига. И они офигеть какие дорогие. Гидроключики. К сожалению, 138 они офигенно просили Просто офигенно. К сожалению. А, подожди. Вот это от Испорца. А вот эти ключи, э, они все-таки, наверное, от кейса 1-2-3 тиража. Чуть-чуть перепутал. Блин, но почему они так подешевели? Я в это верил. Ладно, но главное, что... Что хоть что-то, хоть что-то, то есть перчаточные вот эти ключики, они стоят 743 рубля, окей, а, здесь у нас обычные ключи 200 рублей, вот это интересно, они должны быть дорогие, если нет, ну я не знаю, 341 рубль, да ладно, дальше пошли скины, мы сейчас тоже с тобой все это посмотрим, в общем, вот такое количество, это раз, два, три, четыре, 5, 6, почти 5,5 страниц, и это 137 ключей. Нормально, 137 ключей, я посчитаю сейчас примерную стоимость этой истории, потому что у меня не подключено сервиса который показывает стоимость инвентаря. Ребят, я сейчас посчитал все ключи, и вышло именно по ценам, которые написаны вот здесь, 49 579 рублей, это все 137 ключей. Я реально не помню, мне кажется, я на все тратил 1050, я могу ошибаться, но, блин... Честно, я ожидал другого результата. Но мне кажется, да они должны были подорожать. То есть, я, не, я реально не помню, сколько я тратил. И такое ощущение, что я продавал PUBG вещи, которые у меня остались. Некоторые я пустил в кейсы, некоторые пустил в ключи. Ну, короче, деньги, которые у меня остались, я вот на них купил, пожалуйста, ключи. И они стоят 49 579 рублей. Мы сейчас перейдем к остальным скинам, которые тут остались. Единственное, по-моему, тут ничего дорогого нет. Но, опять же, все это посмотрим. Тут есть кейсики, они тоже могут стоить денег. А здесь шерпик 27 рублей, 35 рублей, лунная ночь 22. В общем, ничего интересного, 92. Я на этом даже внимание заострять не буду, потому что, ну, это не так много, как хотелось бы видеть. Монета за 5 лет службы, ее вообще продать нельзя, я бы эту медальку продал. А вот здесь у нас дух воды, который подарил мне Шоколад Плей. Это ютубер, который снимал кейсы, очень много раз я его рекламировал. Просто так, можете на ютубе поискать Шоколад Плей, написать привет человеку, но это реально олд. А он подарил дух воды, он стоит 229 рублей. Дух воды до сих пор лежит, можете. И скинуть ему этот фрагмент если кто его смотрит но ну, он по-моему, сейчас не КСК занимается дальше вп лапки после полевых но ну, это все тоже дали вы подписчики а, наклейка от дружбы 13 рублей ну я не буду озвучивать ценники потому что они действительно не такие большие только дух воды был с авпшка интересные М -м, дальше ничего супер дорогого нет эти наклейки не подорожали кейс за 18 кстати два решающих момента которые тоже в цене немножечко выросли наклейка за 40 э, блин ну 88 наклейка то есть как я и говорил наклейки это то что будет дорожать всегда. Да. Дальше очень много наклеек, но все они 19-го года и особой ценности себя пока что не представляют. Сувенирные скины, далее тоже сувенирные скины. Блин, ну, я это все скипну. На наклейка, не показывается цена, прочекать я ее не смогу. Вот это все дешевое. Ну, это реально дешевые наклейки. И вот здесь интересно, здесь кейсики. Дорогие кейсики в принципе могут быть. Хрома 2 не показывается цена, перчаточный да, не показывается. Слушай, но вот эти кейсики, это интересно. Перчаточный кейс 173 рубля. Здесь уже два кейсика есть. Кстати, Горизонт 10, Хрома 2 42 рубля. То есть кейсиков много это круто, потому что они стоят денег. Как минимум перчаточный кейс 173 рубля. И здесь Хрома 3 кейсы. Блин, они стоят по 34 рубаса. Ладно. Так, кейс за 33, 23. Но ничего особо дорогого по кейсикам нет. Самое интересное было перчаточные кейсы. Денжер Зон 8. Блин, я даже забыл цены на кейсы. Окей. Спектр 55 рублей. Ну, ну, это горизонт, это мы все видели. Дальше, 13-я страница, это опять все кейсики. А, полпозиция чешка, 103 городская опасность. Ну, не так интересно рентген. Я это все вам показываю, потому что, может быть, кто увидит и такое. ой, сколько стоит, человек не показал. А, слушай, ну, по кейсикам прикольно. Ну, типа, 33, как говорится, копейка рубль бережет, а кейсов здесь даже сколько? Подожди, контейнер, где здесь контейнер? 335, и если условно взять среднюю цену, ну, 30 рублей, да? То есть, 335 на... Даже давай, да, 30 рублей. Это 10 тысяч рублей. То есть, кейсов только на десятку. И то я взял примерную среднюю цену. Хотя, ну это нифига не средняя цена. Надо было брать меньше, ну даже... Окей, мы умножаем 335 на 20, получается 6700 плюс-минус. Поэтому, ну, гуд. Хотя даже 30 рублей все-таки, наверное, я думаю, что, да, это средняя цена. Так, еще рентгенчик у нас здесь лежит за 24 рубаса. Перчаточный кейс, это самое интересное, потому что, блин, он дорогой. Глок, гремучая смесь, недорогой кейс. Кейсик, 10 рублей КС-20, МК, 4 рубля К сожалению, блин, есть что-нибудь за Рублей, к миллион, будет вообще круто 42, опять же, кейсики, фальшон 17, ну, я думаю, кейсики Мы сейчас будем уже скипать, потому что Это не так интересно, сувенирный Дигл 158 рублей, вау, вот это приятно Мелочь, а приятно 11 рублей МК, 8 рублей Тек Ветеран, ну, блин, знаешь Ну, нет Хотелось увидеть немного другое, наверное, как и вам Но, в принципе, это было интересно, реально как минимум, мне было интересно посмотреть, что у меня лежит на забытом маке 44, 34, короче, вы все это... Прорыв, блин! Тут есть прорыв кейсы! Вау! Есть прорыв кейсы, они стоят 208 рублей. Слушай, тогда средняя цена 30 я взял, наверное, правильно. Но опять же, тут всего лишь один прорыв был. Самое интересное, много перчаточных кейсов, и мне от этого приятно. Очень много спектр кейсов за 33. То есть, ну, в целом кейсов тут на, на приличную сумму, вот что я хочу сказать. Так, а мы ничего не пропустили, я мог скины пропускать. Нет, скинов тут не было, я бы их никак не пропустил. Ну, в общем, кейсики, кейсики, кейсики, перчаточные прорыв кейсов я больше не вижу. К сожалению, нет брава кейсов, я надеюсь что будет какое-то количество браво кейсов кстати лунный ой лунный дальний свет 12 блин думал дороже 172 перчаточный а, за 22 рубля синий кварц а, блин калашиков много калашиков много африканок опять же можно посмотреть флот может что интересное получится отсюда вытащить но ну как бы вот и заканчивается это все оксидным пламенем ну, за 6 рублей вот такой вот инвентарь я реально вам показал все что тут есть из интересного можно только только знаешь историю трейдов посмотреть. Ну, это самое прикольное. Вот. Но самое крутое, что тут есть, это, конечно же, кейсики и ключи. Ну, самое крутое, конечно это ключи и эмочка. А в остальном, блин, я реально надеюсь, вам понравился ролик. Это знаешь, как, типа, открыли контейнер спустя, там, ролик будет называться 5 лет. Ну, это, конечно же, да, не 5 лет, но 2 года это тоже время. На этом все. Еще раз скажу огромное вам спасибо. Здесь, вон, 62, 62 страницы комментариев. У меня даже группа своя была в стиме. Вот это, да, прикинь. Так, это все мы заблюрим, ну его нафиг. Блин, у меня была группа в Стиме. Как круто. Так, может, кто здесь найдет себя? <с> Ребят, ну это 15-й год. Это конкретный олд. А есть, подожди, 50-я страница. Что тут пишут? А, тут ничего не пишут. Человек популярный. В общем, смотрите, может, реально, кто себя тут найдет. Давай, допустим, сюда зайдем. Открыть профиль. А, вакбану у человека. А что по инвентарю? Это мы подписчики, пожалуйста. <с> Инвентаря нет. Блин, как же прикольно. У меня тут даже какие-то скриншоты были, блин, жесть. Это просто жесть Немного поностальгируем Кстати, вот это вот Роверкрафт довольно-таки прикольная игра Всем советую поиграть, кто вдруг не играл Если она еще существует Всем еще раз спасибо Блин, я искренне надеюсь, что ролик вам понравился Это своеобразная ностальгия для меня точно И для вас интересный контент Спасибо, пока, до новых встреч